Всем привет! Сегодня продолжаем разбираться с AI маркетинг. На примере своих кабинетов я расскажу стратегии заработка в AI маркетинг. расскажу что такое подарочный сертификат, как его получить и для чего он нужен, продемонстрирую как реинвестировать отработанные деньги снова в рекламный бюджет, а также покажу доходность на своих кабинетах при разных вложениях от 60$ долларов и 1000+. Итак, сейчас вы видите мой второй аккаунт. Здесь я использовал совершенно другую стратегию пополнения рекламного баланса в отличие от своего первого. Если в первом аккаунте я зачислил сразу 1100 долларов, то во втором я пополнял баланс постепенно и планомерно в течение месяца. У этого способа есть свои преимущества. Давайте взглянем на график доходности на обоих аккаунтах. В первом случае мы видим довольно-таки неплохую начальную доходность. Однако затем наблюдаем небольшую стагнацию и снижение доходности. Во втором случае вектор доходности планомерно идет вверх без каких-либо серьезных провалов. Как именно я пополнял бюджет на втором своем аккаунте? Давайте пройдем во вкладочку пополнения, выберем историю пополнений. Здесь мы можем наблюдать, что всю свою сумму, а это 1300 долларов я разделил на несколько частей и планомерно в течение почти одного месяца пополнял свой рекламный бюджет. Первое пополнение я сделал 31 января на сумму 300 долларов, а последнее пополнение 25 февраля на сумму 20 долларов. Таким образом я разгонял своего робота и дошел до доходности 90 долларов в день. То есть получается, если у нас есть определенная сумма для инвестирования, то ее лучше разделить на три части и пополнить свой бюджет через равные отрезки времени в течение месяца. Это будет лучше, чем закинуть на счет всю сумму сразу. Ваши деньги будут быстрее расходоваться, но и доходность тоже будет выше. За счет чего достигается такой результат? Я думаю, что все дело в алгоритмах распределения средств на рекламу роботом. Сколько денег? можно инвестировать в один кабинет. Самыми эффективными депозитами на одном аккаунте являются депозиты от 1000 до 5000 долларов. Дальнейшее увеличение суммы будет не таким эффективным, то есть если вы хотите вложить в проект 10 000, то все-таки лучше их разделить на 2 или даже 3 аккаунта. Итак, резюмируем сказанное выше. Есть три пункта для успешной стратегии на пассиве. Первый. Делим нашу сумму для инвестиций на три части. Поэтапно пополняем бюджет за три раза в течение одного месяца. Второе. В одном кабинете держим в рекламном балансе сумму от 1000 до 5000 в идеальном варианте. Если сумма увеличивается, раскидываем ее по нескольким аккаунтам. Если наш бюджет небольшой, то держим все деньги в одном кабинете. Третье. Стараемся контролировать разницу между суммой в рекламном балансе и израсходованными средствами на одном уровне. То есть, если мы положили 1000 долларов, то при расходовании 100 долларов нужно снова пополнить бюджет до 1000 долларов. На начальном этапе мы можем сделать это только за счет собственных средств, пополнив с карты виза или через платежные системы. А на более поздних этапах уже за счет реинвестирования возвращенного кэшбэка. То есть, часть средств мы выведем в качестве нашего дохода, а часть снова реинвестируем, чтобы наша сумма в работе оставалась на одном уровне. Что такое подарочный сертификат? Компания предлагает новичкам подарочный сертификат на 50$. долларов. Он предназначен в первую очередь для ознакомления с проектом, но на нем можно немного заработать. Получить его можно у партнеров, которые пригласили вас в проект. Код моего подарочного сертификата, а также ссылку на регистрацию я помещу внизу под видео. Как только вы зарегистрировались, нужно пройти в вкладку «Пополнение». Разворачиваем список. И здесь над строкой Visa Mastercard Maestro будет строка ⁇ Подарочный сертификат ⁇ Нам нужно выбрать его, ввести код партнера и нажать ⁇ Продолжить ⁇ У нас на рекламном балансе вот здесь появится сумма 50 долларов. Через 3-4 дня деньги поступят в работу. И через определенное время... Как правило, одна-полторы недели, когда робот отработает ваш подарочный сертификат, вы увидите в строке в ожидании сумму возвращенного кэшбэка. Как правило, сумма сертификата она варьируется в пределах 70-80 долларов, то есть ваш чистый заработок составит 20-30 долларов. Далее, после срока возврата кэшбэка, который установлен для каждого магазина отдельно, как правило от 19 до 83 дней, все деньги из ожидания перетекут в строку «Ваш кэшбэк». После этого вы должны вернуть компания 50 долларов. Сделать это можно во вкладке «Отправить». Здесь мы видим окно «Возврат сертификата». Для того, чтобы вернуть сертификат, нужно нажать кнопочку «Вернуть». Нажимаем вернуть, сертификат успешно возвращен. После возврата сертификата в строке ваш кэшбэк останется ваша прибыль, но ее вы вывести не сможете. Так, стоп, стоп, стоп, не спешите говорить что это развод. Вы должны понимать, что если бы можно было просто взять, прокрутить деньги компании и вывести прибыль, так бы делали тысячи, сотни тысяч людей. и компания не могла бы развиваться, поэтому здесь сделали проще, при активации подарочного сертификата минимальный вывод ограничен суммой в 100 долларов. Только тогда, когда в вашем кэшбэке накопится сумма 100 долларов, вы можете сделать либо первый вывод, либо реинвестировать эти средства снова в рекламный бюджет. То есть если вы заработали сертификата к примеру 30 долларов, то вам нужно еще 70 для того чтобы вывести свои деньги. Что для этого нужно? Все просто, вам нужно пополнить рекламный бюджет своими деньгами. И экспериментальным путем установлено, что для того чтобы вернуть сертификат компании в размере 50 долларов и накопить минимальную сумму для вывода 100 долларов, вам нужно пополнить свой рекламный баланс на сумму от 50 до 70 долларов, в каждом случае бывает по разному. Покажу на своем примере. Это мой третий аккаунт, на котором я специально хотел проверить на какую сумму мне нужно пополнить рекламный бюджет, чтобы вывести заработанные деньги. Лично мне хватило бы и 50, но я не был точно уверен, что этого будет достаточно и положил на счет 60 долларов. После того, как робот отработал всю сумму, в ожидании изначально у меня накопилась сумма почти в 162 доллара, вот, вот этот вот кэшбэк, он был отображен у меня в ожидании, но постепенно эти деньги стали перетекать в ваш кэшбэк сейчас мы видим что в ожидании осталось 94 доллара, таким образом, когда я верну сертификат у меня останется 112 долларов. Отнимаем от 112 мои вложенные деньги, получаем чистую прибыль в 52 доллара. На все потребуется примерно 2-2,5 месяца. Кто-то скажет, что это очень долго, а я скажу, что это не так. Многие инвестиционные проекты замораживают вклады на один год, а то и больше. Многие начинают давать прибыль по истечении того же года, двух или более. Вспомните, какие проценты вам предлагают банки. Так что предложение от Маркетинг очень выгодно. Теперь на примере моих аккаунтов давайте посмотрим, при каком вложении на какую доходность мы можем рассчитывать. Пример номер один. В этом кабинете общий рекламный бюджет, включая сертификат, составляет 110 долларов. При таких вложениях, если их поддерживать на одном уровне, можно рассчитывать на возврат кэшбэка в среднем 8 долларов в день. Если перевести на чистый доход, это получится примерно 2-3 доллара в день. Пример номер два. В этом кабинете общий рекламный бюджет составляет 260 долларов. При таких вложениях можно рассчитывать на чистую прибыль в диапазоне 3-5 долларов в день. Пример номер три. Здесь уже рекламный бюджет составляет почти полторы тысячи долларов. График доходности продолжает расти. Но на данный момент в среднем доходность в день составляет 20-35 долларов. На этом аккаунте чуть ранее я показал, как вернуть сертификат. И теперь в строке «Ваш кэшбэк» мы можем видеть, что у меня накопилась сумма больше 100 долларов. А значит я могу вывести эти деньги либо снова реинвестировать в проект. Напомню, что данное ограничение по выводу действует только первый раз. Далее вы можете выводить свои средства от 10$. долларов. Давайте я покажу как реинвестировать эти деньги. Для этого мы должны зайти в вкладку «Пополнение» и развернуть список способами пополнения. Здесь мы видим строку «Использовать кэшбэк», выбираем ее. И вводим сумму, которую мы хотим инвестировать. Ну, пусть это будет круглая сумма 100 долларов. Нажимаем пополнить. Пополнение произведено успешно. Теперь в рекламном балансе мы можем наблюдать сумму 110 долларов. Почему 110 долларов? Ведь мы реинвестировали всего лишь на 100. А потому что сейчас у компании проходит акция. Компания предлагает бонус в виде 10% на ваш рекламный баланс от суммы вашего реинвестирования. Поэтому друзья, отслеживайте такие акции, пользуйтесь ими, благодаря им можно сильно увеличить свой рекламный бюджет. На этом на сегодня все, подписывайтесь на канал, регистрируйтесь в компании по ссылке ниже под видео и до новых встреч.